Вот дерьмо! Вот дерьмо! НЕТ! Должны от меня отвалить! Мой большой ребенок красивый и здоровый! Давай. Ты хочешь вырасти и стать сильным мальчиком? Тебе нужно пить свою гороховую протеиновую смесь, а? Ты хочешь морковку? Вкуснятина. Ты хочешь вырасти и стать сильным мальчиком? Тебе нужно пить свою гороховую протеиновую смесь. А? Ты хочешь морковку? Ммм, вкуснятина. Чёрт, это было безумие. В любом случае, я узнаю, что это было. Подпишитесь на меня, чтобы получить больше эпических реакций. Боже мой, боже мой! Я думаю, это лучшая скалкорда. Ты не понимаешь, это будущее. Привет, парни. Я, я собираюсь сделать Крестчан челлендж. Хорошо, начинаем. Three months. Я нашел идеальный фильтр для себя! Сделать крестьян челлендж! Подожди! Слава богу! Ты прорвался через алгоритм и нашел меня! Я рад, потому что это никогда не должно было произойти, потому что я хороший христианский мальчик без сисек! Быстро! У нас мало времени! Скоро алгоритм перезагрузится, и тебе будут попадаться женщины со своими тревожными расстройствами. Чтобы спастись, сначала нужно вызвать здоровую долю отвращения к себе. Как долго ты здесь находишься, Думгай? М? Сколько сейчас времени, где ты вообще находишься? В кровати? На туалете? Какашка высохла на твоей заднице. Ты даже не знаешь, не так ли? Да, отлично! Прислушайся к ненависти к самому себе! Теперь посмотри на свой палец! Закрой это приложение, сделай это! Что? Нет, нет, нет, нет, нет!